В принципе, вот, если бы мне Господь Бог не помог, то, не помог, то мой путь мог бы окончиться трагически. Потому что я прикоснулась к тому, к тем ключам отравленным, о которых пишется, ну, о которых пишется в Библии, в Гетском Завете. Это те самые ключи знаний, которые дают людям, которые живут без Бога, людям дают дьявол. То есть, если люди не живут с Богом, то святое место пусто не бывает. И э, жизнью, всей деятельностью человека, его разумом, его сознанием э, и его жизненным путем э, пытается завладеть э, силой темная, дьявольская. Э, вся наша беда в том, что... Э, ведь когда Россия была православной, уже тысячи лет Россия была православной, и я даже удивляюсь, почему сюда едут к нам всякие протестанты, всякие э, инородные э, народные церкви, потому что э, они действительно как нас, наш патриарх сказал, что они приезжают на как в пустыню. Это мы их должны учить а а учат нас. духовности, учат а учат нас. нас. Но понимаете, вот это опять вот вопрос к вопросу о дьяволе. Дьявол сидел в темноте, сзади и наоборот. И, и делал большой путник. И самая большая его победа, что особенно последние поколения людей, не знают что, о том, что дьявол есть. То есть они его не боятся. То есть наш, обыкновенное человеческое сознание привык, привыкло к тому, что враг есть тогда, когда мы его видим, когда мы его можем ощутить. Но самый страшный враг – это враг невидимый. И вот он-то все разрушает. Невидимый, невидимый враг э, обладевает сознанием и разумом человека, потому что через разум человек приходит к Богу. И э, э, вот, этим, вот этим местом как раз разум и пытается завладеть э, коварным. А Христос говорил, что никто, как только через меня не придет к моему отцу, я есть дверь, я и отец одно. Не принявший отца не принимает и меня, не, при, не, при, не принимающий меня не принесет отца моего. Это говорит о том, что тот, кто, принимает, тот, кто принимал Ветхий Завет, истина, тот, кто принимал пророков, закон, тот, кто жил по закону Моисея, а не по закону Талмуда, не по закону Кагала не по закону э, извращенному, то есть не, не по сатанинскому закону, а по истинному Божьему закону. Тот и принял Христа. Тот, кто не жил по этому закону, Христа, э, тот, кто, тот, кто не жил по, по закону Божественному, а жил по, по каким-то другим законам, а мы сами, мы сами знаем, что либо Божий закон, либо закон сатанинский. Э, тот, кто жил с небожьи законом, Христа не принял. Вот отсюда и, так сказать, вот вся связь Светского и Нового Завета. Христос дал нам понять, что только верой можно просветиться, и только с Ним мы можем, мы можем найти истину, только с Ним душа наша спасется. Никаких другов, других богов нет, потому что Господь Иисус Христос так сказал, ясно и просто, никто, как только через Меня, Я есть медведь, не войдет к Моему Отцу. Понимаете, и вот когда Я... Занималась вот это все, какие-то книги читала, изучала. То есть, ну, просто от зубов отскакивала эта философии все. Я, так сказать, уже много знала. Я читала и Вивкананду, и ты и, и, и, и, и Рамакришну, и, и, и, и Рамачараку. Но кого я только не перечитала. И Ширяу Рабинду последнюю так сказать, вот про свидетель наш, в кавычках. А, пр Прочитала всю, всю философию Блаватской, Рерихов и поняла, что... И когда я уже сейчас при -при пришла к православию, для меня открыл что это все сатанизм, это лов ловушки дьявольские. Вот в чем все дело. Вы знаете, наше российское государство было разрушено только потому, что оно являло собой истинную вселенскую модель, истинную модель э, э, э, царского самодержавия. То есть э, царское самодержавие, то есть самодержавная монархия – это то, на чем держалась Россия. Многие-многие века. То есть это была идеальная модель государственного строительства. Да, да. Это была единственная вселенская правильная модель. Вот. И она была нарушена. Э, дело в том, что до тех пор, пока у нас не будут в России люди, в России не будут править люди православные, когда у нас, э, до тех пор, пока у нас церковь не воссоединится с государством, до тех пор, пока у нас правители не будут верующие, пока они не будут делать все с благословения патриарх, патриарха. Когда, ведь раньше был на Руси два царя, духовный и светский. Если вы помните историю России, Российско, государства российского, вот то вы, наверное, помните, что было два царя. Еще вот при Никоне, помните, Никона называли царем. Вот, вот это единственная правильная модель, когда два царя, светские и духовные. И светский делает все с благословением патриарха, то есть царя духовного. Вот. вот это единственное. Сейчас все это перекорежилось. И сейчас были коммунисты, сейчас демократы. А преподобный Серафим Саровский хорошо сказал, что и демократы, и декабристы, и всякие бытоулучшительные партии, это все чистое антихристианство. И э, сейчас демократия. А Святой Кронштадский сказал, демократия в аду, на ней лицарство. Нужно понять, что вот этот масонский заговор, в котором принимала участие наша русская интеллигенция, даже часть дворянства, это была, конечно, страшная трагедия России. Если бы это не произошло, ведь э, простая бабушка, которая ходит в церковь, молится, она не предаст России. Она не вступит в масонский заговор. А вступают в масонский заговор только те, кто слабо стоит во Христе, кто слабо церковлен, кто живет без Бога. Вот такие и соблазняются. И прежде всего, кто соблазняется? Люди трибунные, люди, которые имеют выход на большую аудиторию, политики, артисты, писатели. В которых блуд и ересь ума. Конечно, правильно. правильно. Вот, и поэтому надо понять, что мы сейчас находимся на пороге, э, просто уже на пороге гибели. То, то есть мы уже все, все коридоры прошли, осталась последняя дверь. Осталось две последние двери. Дверь к спасению и дверь к погибели. Понимаете? Но чтобы определить эту дверь, надо возводить к Богу, чтобы Господь помог не ошибиться дверью. Это единственный выход, потому что другого выхода не дано. Сам, сам Христос сказал, кто не со мной, тот против меня. А сейчас будет разделение уже такое, уже ну, откровенное. Сейчас уже кто со Христом будет идти в одну сторону, и кто с Сатаной будет в одну сторону идти. Поэтому не остаться бы сейчас вот на середке, льдины расходятся. Успеть бы перескочить, да.